Здравствуйте, приветствую всех. Сегодня у нас третий открытый семинар в формате онлайн из цикла встреч «Белорусско-российский экспертный диалог». Мероприятие проводит Центр социально-экономических исследований КСЭ «Беларусь» и российская экспертная группа «Европейский диалог». И тема сегодняшнего открытого семинара – это «Социальная политика действующей белорусской власти». Сегодняшние наши спикеры – это Катерина Барнукова, академический директор Центра экономических исследований Бирок Минск». Здравствуйте, Катерина. Добрый день. Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. С российской стороны – это Павел Кудюкин, председатель профсоюза «Университетская солидарность». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. И Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской Академии Наук. Здравствуйте, Руслан. Интересно, меня видите, Вы... не знаю, было... да. Насчет... да. Да, ну и э, э, хочу передать слово модератору, э, модератору сегодняшнего семинара. Это научный руководитель Российской экспертной Я группы вас... Европейский диалог Евгений Гонтмахер. Евгений Шлемович, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Антон. Ну, во-первых, сразу же хочу еще раз поблагодарить пресс-клуб Беларусь за то, что он нам дает такую возможность встретиться на, на вашей площадке. Вот. И надеюсь, что мы будем дальше это все продолжать, потому что есть о чем поговорить. Вот. Я все-таки надеюсь, я думаю, мы все надеемся на наше общее демократическое будущее. Поэтому сегодня тема, к которой, мы, к которой мы давно подходили, мы до этого обсуждали все-таки темы такие более экономические, там проблему внешнего долга Беларуси, вообще как бы ситуация белорусской экономики. а Сегодня тема социальная, потому что, ну, поступает самая разная информация. Вот мы тут в России следим, но и вы там, естественно, те, кто в Беларуси находится, вы сами это все видите. Что происходит с положением людей? Вообще надо сказать, что это вопрос даже не академический, как мне кажется, только, да. Это вопрос, связанный и с непосредственным развитием событий, которые происходят и будет происходить в Беларуси. Но у нас в России на самом деле давно такой спор идет уже не один год. Он так условно называется "холодильник против телевизора", да? что Снижение уровня жизни в России, оно происходит с 2014 года, даже по официальным данным, мы где-то уже минус 10% снижения реальных доходов за это время накопили, а это средняя цифра. Значит, получается, что, допустим, бюджетники, военнослужащие, чиновники у них доходы особо-то не упали, потому что они сидят на ставках, окладах, там, на отбавках. А вот люди, которые не связаны с государством, у них проблемы, мне кажется, там уже не 10%. Там накоплено, тем более в условиях ковида прошлогоднего, который сейчас продолжается в России, там накоплено намного больше вот этого, вот этого спада. Мы имеем, конечно, большие проблемы с доступом к здравоохранению, к качественному образованию. Есть проблемы на рынке труда. У нас, кстати, безработица в прошлом году выросло в несколько раз. Правда, сейчас официально зарегистрировано немножко снижается, но мы же все с вами люди опытные. Мы понимаем, что безработица это не обязательно только то, что фиксируется в службе занятости. На самом деле ситуация намного глубже. Вот И сегодня, мне кажется, нам было бы интересно поговорить вот в России мы имеем большой комплекс социальных проблем о том, а что в Беларуси-то происходит. Вот у меня к нашим двум уважаемым спикером, такой принципиальный как бы вопрос. А вот какие главные проблемы вот так крупно в социальной сфере Беларуси? Почему я сказал, что вопрос не только чисто академический, потому что, мне кажется, та же самая проблема стоит в телевизор, телевизорах, что допустим, при помощи репрессий, там какой-то пропаганды в Беларуси, ну, можно как-то людей формально Показать, что они на улице не выходят, что они сидят по домам, но снижение уровня жизни, наверное, происходит. Вообще обострение социальных проблем наверняка, это моя гипотеза, в Беларуси идет. И сможет ли это рано или поздно привести к тому, что у людей появятся дополнительные поводы протестовать, выходить на улицы, уже не только по поводу, допустим, там фальсификации выборов, репрессий, политзаключенных, которые в Беларуси есть а просто по поводу нищеты, бедности, которая наступает, может быть. Поэтому вот я бы хотел наших белорусских коллег, вот Катерину, Александра попросить ответить вот на этот вопрос. насколько Во-первых, во какие социальные проблемы, основные сейчас в Беларуси, что наиболее болезненно, наиболее актуально, и насколько это влияет вообще на общую ситуацию в стране. Или еще есть запас прочности. Послушайте, в России, когда мне говорят, что люди могут выйти на улицы из-за снижения уровня жизни, я немножко скептически к этому отношусь, потому что у нас в 2000-е годы реальные доходы выросли более чем в два раза по статистике. Но сейчас они в среднем упали на 10%. Возникает вопрос, значит, получается, жирок-то еще есть? То есть есть еще куда падать, причем довольно существенно, как бы, наверх. А вот Беларуси как? В Беларуси все-таки не было вот этого нефтегазового бума, который был в России, были какие-то другие вещи. Поэтому, вот, коллеги, мне кажется, вот этот круг вопросов, насколько социалка напряжена и по каким пунктам, давайте попробуем, ну и с какими-то естественными выводами для возможного развития событий, давайте попробуем обсудить. Я предлагаю... Катерине и Александру минут по 10 давайте мы дадим, да, потому что у нас есть российские дискутанты, есть Франк Хофер, наш коллега из Германии, который тоже, в общем, заинтересован в белорусских делах и в российских, то же самое, тоже хотел бы, ну и вообще у нас есть люди, которые хотели бы поучаствовать в дискуссии. У нас общий формат где-то часа полтора, ну час сорок. Давайте попробуем в это уложиться. Пожалуйста. Катерин, вам слово. А, да, спасибо. Если можно, я вас немного помучаю презентацией с цифрами. А, конечно, сложно рассказать про все за 10 минут. Я попытаюсь по верхам, и потом, если что, мы в процессе дискуссии, может, чего-то заденем чуть глубже. Тут можно сказать, вот просто сразу возвращаясь к вашему вопросу, ну, вот у нас в декабрь к декабрю 2020 год 19 зарплаты реальные выросли, средняя зарплата реальная выросла на 10%. То есть ни о каком падении реальных доходов населения пока что речи не идет. Вот. Но, как бы, есть свои особенности и проблемы, о которых я сейчас расскажу. Но начну опять же с позитива, с того, что в общем-то у Беларуси хорошо получалось делать, это хорошо получалось бороться и с бедностью, и с неравенством. Тот рост Беларуси в 2000-х годах, который был, это был рост для всех, Дальше даже не для всех, это был, наверное, рост все-таки больше, даже в пользу бедных, если мы там сравниваем распределение видно что нижняя половина распределения росла гораздо быстрее чем верхняя в результате беларусь это там региональный лидер по всяческим там целям устойчивого развития борьбой с бедностью с неравенством и так далее и это в общем-то реальное достижение которые вот теперь вопрос сможем ли мы их дальше удерживать но ну и пока опыт последних там допустим пяти лет показывает что они достаточно хрупкие. Да? Каким образом вообще работает борьба с бедностью в Беларуси? Или вообще просто социальная поддержка? Основная социальная поддержка найдет через пенсии и через детские пособия, та, которая формализована. Да? А при этом в Беларуси, несмотря на то, что страна считается социальной, но тут как раз вот то, в чем мы, наверное, похожи на Россию, очень низкое пособие по безработице, которое еще и очень тяжело пород получить, да и, в общем-то, нет смысла его получать, потому что ну, оно не покрывает даже прожиточного минимума. И очень низкое и плохо доступное пособие по бедности, которое тоже, в общем, тяжело получить, есть масса препон, ограничений и так далее. Но есть масса способов такой менее формализованной поддержки, это в первую очередь непрямые субсидии, это и субсидии на коммуналку, субсидии на транспорт, а льготы на социально важные товары на НДС, ну и тут контроль цен может быть в том числе на социально важные товары, ну и очень важной частью Социальная система соцподдержки в Беларуси в прошлом была занята на госпредприятиях. Последние годы роль этого механизма серьезно падает. А вот тут, чтобы вы понимали, как в деньгах это выражается, это вот за три квартала 2020 года где-то 24% ВВП было потрачено на... Социальные нужды, да, это образование и здравоохранение, часть соцподдержки, которая идет через бюджет, это в основном поддержка. Ну, там, во-первых, тоже сидят значительная часть, это пенсии военным, и соцподдержка молодых семей, там, через помощь в покупке квартир или финансирование кредита на квартиру и так далее. Но огромная доля это пенсии, 9,4% от ВВП. И достаточно существенно это детские пособия, и там также сидят еще больничные, 2,4% от ВВП. Пенсии и пособия, они платятся через, отдельно от бюджета, через фонд социальной защиты населения. Ну и надо сказать, что фискальная политика, мы вот анализировали, это было еще на данных 16 года, Но, в общем, видно, что фискальная политика, она такую значительную роль в перераспределении играет. Да? То есть она снижает бедность на 17% пунктов по национальному определению, она снижает индекс жизни достаточно существенно, и основную роль тут играют пенсии и детские пособия. Непрямые субсидии на ЖКХ тоже играют роль, но вот вопрос в том, что из этого эффективно. Да, то есть Что дает больший эффект на потраченный рубль? Оказывается, что пенсии, детские пособия, ну, они средней эффективности, хотя пенсии, конечно, особенно ну, чем старше возраст, тем они эффективнее, потому что ну, у людей фактически нет никаких источников других доходов. Пособия по безработице и газ это вот пособия по бедности, они суперэффективны, суперэффективны они, потому что они очень маленькие и мало кому доступны, те, кто их получает, действительно нуждаются. Ну и непрямые субсидии на ЖКХ, они очень неэффективны. Ну, очевидно, что... Ну, больше всего этих субсидий получают те, у кого больше жилплощадь, да, то есть люди а, не самые нуждающиеся в этой поддержке. А вот этот график, это демографическое дерево наше, он показывает в общем самую основную проблему с социальной системой в долгосрочном периоде. Основание у этого графика очень тонкое, да, то есть, ну и видно, в общем-то, что нас побудило несколько лет назад начать пенсионную реформу, потому что вот самые большие когорты на этом графике, это как раз те, кто последние годы выходят с рынка труда на пенсию. Да? То есть для женщин это 55-59, для мужчин 60-64. Вот эти огромные когорты, они как раз сейчас выходят постепенно на пенсию. Мы сейчас находимся в процессе пенсионной реформы, возраст поднимается на три года. И для мужчин, и для женщин по полгода в год. Вот, ну и как видно, что вместо них на рынок труда выходят как раз малочисленные когорты, а, да, это провал рождаемости 90-х, и вроде как вот начала восстанавливаться рождаемость, ну тут сразу как бы вам скажу, что ну, вот, когда выйдет апдейт за 20 год, ну уже картинка 0.4, там вот эта плашечка, она будет поменьше, потому что последние годы рождаемость серьезно падает. Ну и очевидно, что вот эта картинка, она нам говорит и о необходимости реформирования пенсионной системы, потому что ФСЗМ наш уже в дефиците сегодня, там дефицит иногда доходит в некоторый период до 1% ВВП, она говорит о том, что нам надо будет перестраивать нашу систему здравоохранения и образования, да, образование возможно как-то оптимизировать, здравоохранение перестраивать так, чтобы повышенный спрос удовлетворять. Вот. Ну и говорит о том, что на рынке труда у нас скоро тоже возникают проблемы, к которым добавится, наверное, скоро еще и волна иммиграции. По поводу детских пособий, просто хочу вам показать одну буквально картинку на этой картинке, вот темно-синий и... А Светло-зеленый – это уровни рождаемости в городе и на селе, а вот светло-синий – это график пособия. Вы видите, что в 2012 году пособие резко взлетело, с 2012 по 2013. А вот. Но, как вы видите, в общем-то никому эта рождаемость особо не подняла, то есть рождаемость на селе начала расти еще, еще раньше и, скорее всего, просто связано с ростом доходов населения, да, но, тем не менее, вот, рождаемость населения достаточно высокая. Вот, проблема только в том, что молодых женщин в детородном возрасте... Таким образом вообще не отреагировала а, на повышение пособия, да? то есть а, если мы смотрим на пособия по детские как способ борьбы с бедностью, ну, возможно, это хорошо, но тогда их надо лучше таргетировать, да, ну, вот а как способ стимулировать рождаемость, они, очевидно, не работают. А, ну и буквально пару слов о рынке труда, в таких просто общих, я понимаю, что Александр потом расскажет все гораздо лучше и э, больше, ну вот… Э... Мне очень понравилась фраза, которая писал мой шведский коллега «Рынок труда в Беларуси». Он сказал, что это просто wild, wild west. Такой дикий запад без правил, потому что действительно... Ну, я думаю, что тут в России ситуация на самом деле не сильно отличается. Права работника ну, очень слабо защищены. Большинство людей работает на контрактной системе. Контракты заключаются на один год. Людей очень легко уволить. И... Я, честно говоря, как экономист, ну, то есть я понимаю, что соц... С точки зрения это не очень хорошо, но как экономист я вижу отличный результат этой политики в том, что безработица у нас очень низкая, да, то есть как бы если человека легко уволить, значит фирма и более легко принимает решение о том, чтобы его нанять. А безработица действительно очень низкая, более того, она у нас даже вот в двадцатом году по официальным данным не выросла, хотя, ну, на мой взгляд, там все-таки был рост во втором квартале во время первой волны ковида, но а, наш был Биллстар, Мудро сместил проведение опроса с мая на конец июня, и в статистике это не отразилось, вот. ну а так в принципе, вы видите, что это, вот, это безработица по международной, по методологии международной организации труда, то есть это не зарегистрировано, это настоящая безработица, и она достаточно низкая. Вот в кризис 2016 -го года она поднималась там почти до 6 процентов, но в принципе это все равно не тот уровень, о котором можно говорить, о серьезной проблеме. Какие еще тренды на рынке труда? Интересный тренд это рост неравенства. Причем вот тут я вам покажу сейчас один из видов неравенства на рынке труда, но на самом деле неравенство растет во всех измерениях сразу. То есть если мы посмотрим на неравенство между отраслями оно будет расти, между областями оно будет расти, между гендерами оно будет расти и в общем тут нарисовано отношение красная линия, это отношение медианной зарплаты к средней, да, ну и в общем чем ниже это отношение тем значит больше расслоение по зарплатам мы видим, что оно у нас вот за те годы, за которые есть данные по этому показателю это начали публиковать только только в 2015 году, вот за эти 5 лет достаточно серьезно выросло неравенство. А с чем это связано? Ну вот, возможно, со следующим трендом, о котором я буду говорить. И этот тренд это роль а, госсектора, которая достаточно большая. У нас, вы знаете, что есть много госпредприятий, которые являются коммерческими, но тем не менее, в государственной собственности. Вот. Но нам я должна сказать, что они сегодня в занятости играют не такую же большую роль, как а, кажется извне. А, к сожалению, те данные, которые у нас есть по занятости на госпредприятиях и в частном секторе, они не совсем точные, то есть мы там их рассчитываем и собираем из разных сборников, но это такие достаточно хорошие оценки, и вот по этим оценкам мы видим, что с 2012 года, опять же, единственная цифра, которая у нас есть, занятость на госпредприятиях, на коммерческих госпредприятиях, да, она сократилась с 37% до 29%, а занятость на частных предприятиях выросла с 42 до 48 процентов. Ну и синяя линия ⁇ это вот то, что мы называем бюджетниками, те, кто занят в общественных секторах, здравоохранении, образовании и госуправлении. Ну и это тут занятость, в общем, колеблется с 20 до 22-23 процентов от всей занятости. И почему это важный тренд? Потому что, как я говорила, госпредприятия и занятость на них, они раньше были важной системой, частью системы соцзащиты в Беларуси. И как бы сейчас их роль падает, и их способность выполнять роль... Ну, вот такой работы, которую ты можешь получить всегда, если ты не можешь никакой другой лучше найти, да, вот она, в общем-то, упала, и мы видели вот как раз в 15-16 году, когда была... Был кризис, в результате этого кризиса коммерческие предприятия, как раз вот тут видно падение с 16 по года, год, достаточно резкое сокращение занятости, коммерческие предприятия в последний кризис 2015 16 года не смогли выполнить свою роль, такого буфера для занятости, а наоборот как раз и сокращали людей и урезали им зарплаты. Что сейчас обсуждается с текущим правительством, во-первых, мы уже видим урезание льгот по НДС, часть из них урезана в 2021 году, в общем, есть планы урезать их и дальше, потому что льготы по НДС, они составляют там, до 5% ВВП, достаточно существенно для нашего Минфина сегодня. По пенсионной реформе обсуждается вот накопительная система по схеме 3% процента платит. Работник 3% за него вносит работодатель, но в добровольном режиме ну, пока абсолютно непонятно, когда это будет введено и как оно будет работать. И, кроме того, обсуждается сокращение декретного отпуска. Декретный отпуск у нас сейчас составляет 3 года. Это, наверное, один из самых длительных оплачиваемых декретных отпусков в мире. Ну и предлагается сократить ну или сам декретный отпуск, или хотя бы связанное пособие до двух. лет лет. А, ну и то, что хотелось бы сделать, да, и то, что, наверное, придется делать, например, новому правительству, да и старому тоже, а, это, к сожалению, ряд очень непопулярных реформ, да, то есть пенсионная реформа, она должна проводиться как структурно, да, то есть переход к накопительной системе постепенный, да, но переход к накопительной системе, он не даст моментального результата, а результат, в общем-то, нужен уже сегодня, поэтому придется менять ее параметрически тоже. То есть поднимать пенсионный возраст дальше. Мы вот делали расчеты. В сбалансированном долгосрочном периоде пенсионный фонд наш сможет быть только при схеме 65-65. Вот. А кроме того, наверное, стоит пересмотреть поддержку рождаемости. Потому что ну, на сегодня пособия детские они перестали играть роль стимулирования рождаемости. И, возможно, надо просто сменить парадигму и, наоборот, помогать и женщинам, и мужчинам совмещать деторождение с работой, собственно, да. И развивать там сеть садов лучше, чем предоставлять такие огромные декретные отпуска. Ну и огромная проблема отсутствие автоматических стаб стабилизаторов, то есть нет ни пособий по безработице, ни пособий по бедности, которые автоматически бы в кризис заставляли э, предоставляли людям какую-то поддержку. Ну и вот этот тренд на рынке труда, в частности тренд по неравенству, я не вижу пока в нем проблемы самой по себе, да, то есть неравенство в нем как бы… Нет проблемы до тех пор, пока у людей есть равные возможности, да. но вот надо следить, собственно, за тем, чтобы это неравенство не вылилось в разницу возможностей в будущем. Спасибо. Да, Спасибо, Катерина, спасибо. Ну, давайте так, вопросы мы зададим, вот сейчас Александр выступит. Я думаю, мы первые вопросы им зададим, обоим докладчикам, а потом мы дадим слово нашим. Российским дискутантам. Кстати, хочу напомнить, вопросы можно задавать в чате, и можно там поднимать руку, да, есть такая функция для того, чтобы дать какие-то реплики выступления. Александр, пожалуйста. Спасибо, Евгений. Спасибо, Катерина. Мне тоже было весьма интересно послушать. и Что-то я знал, что-то, может быть, и было новым. Но ну, на самом деле я разделяю вывод Катерины. <coughs> Вероятно, он вполне уместен для ситуации в России. Речь не идет о том, что мы стоим на, накануне какого-нибудь экономического вала, и что в ближайшее время именно ситуация в экономике, в социальной сфере станет триггером роста напряженности и роста протестных. Настроении. Мы не думаем на самом деле, что это так. И, и абсолютно правильно был сделан вывод о том, что Евгений в начале, что запас прочности правящего режима есть. Но, ну, собственно говоря, речь идет, я бы сказала, о преимуществах вот этого авторитарного режима, централизованного управления командоадминистративной. Экономике, что она может контролировать э, э, вот эти чувствительные точки для э, э, самочувствия граждан для того, чтобы управлять как-то как-то э, настроениями и вполне удавалось э, белорусским властям по целому ряду причин, и последнее здесь, конечно, э, поддержка э, России, это ну, как бы священная вера э, господина Лукашенко в то, что эту дойную корову можно э, доить вечно, по крайней мере, что касается его века, на, на, на это должно хватить. Вот. Но так или иначе, мы можем говорить о тенденции. Тенденция, я думаю, что, вне всякого сомнения, э, неуклонно э, как бы ведет к тому, что ситуация будет ухудшаться поскольку принятие решений, которые касаются социально-экономической сферы, оно по-прежнему является огромной проблемой, и власть не готова к тому, чтобы осуществлять полномасштабные экономические реформы. Более того, мы в очередной раз видели это на так называемом всенародном... Всебелорусском белорусском народном собрании Лукашенко э, просто э, э, э, у Лукашенко был эмоциональный срыв, когда он э, характеризовал белорусский бизнес, э, чувствовалось что-то глубокая психологическая травма и, вероятно, э, вряд ли на самом деле вот этот э, ресурс, э, э, что касается развития развития бизнеса, предпринимательства будет включаться наоборот, скорее всего, будет очень существенно испытывать прессинг, испытывать существенный прессинг. Вот. И так или иначе можно говорить о том, что в ближайшем будущем проблемы будут только нарастать. Ну, я уже не буду говорить о том, о чем говорила Катерина, что касается... Рынка труда я тоже э, согласен, мы не будем обращать внимание на эти фантастические там 0,3-0,4% занятых э, безработицы, но э, 4,2% где-то, но ну, по последним э, данным, э, потому что так или иначе э, исследования рынка труда по методике МОД э, по э, обследованию домашних э, хозяйств ведутся, и это тоже не критично, Другое дело, что э, то, что сейчас э, и, собственно говоря, происходило все годы, начиная с 99 года, когда э, было, был принят декрет, э, которым э, делись систему срочно-судовых контрактов, и в прошлом году, ровно год назад, э, декрет полностью вошел э, в... Трудовой кодекс, новую редакцию трудового кодекса, и в соответствии с которым подавляющее большинство, где-то более 90% работников, находится на срочных трудовых контрактах. С одной стороны, да, я тоже хочу сказать, что здесь нельзя как бы только один вывод делать о том, что это было плохо, это было и хорошо для работников, потому что это была какая-никакая гарантия где-то на год, а где-то на 3-5 на занятости. Вот. Но вместе с тем мы входим в полосу турбулентности. Понятное дело, что и рынок труда должен быть мобильным и очень примечательно. Я вот сегодня изучал, меня попросила народная воля, чтобы я прокомментировал выступление господина Орды, и он сказал невероятные вещи. Он говорил о том, что... Надо как бы начинать и переводить какие-то наиболее, скажем так, инициативных, наиболее, наиболее квалифицированных работников на бессрочные трудовые договоры, собственно говоря необычно было слышать. И, вероятно, я считаю, что в том числе и по той причине, что э, на самом деле э, вот этот рынок труда э, сегодня э, в том зацементированном виде срочными трудовыми контрактами э, уже начинает очень сильно тревожить. Ну, а на самом деле э, в конечном итоге э, то, что происходило в сфере трудовых отношений и срочные трудовые контракты, которые мы рассматриваем как разновидность принудительного труда, когда человек просто не мог уволиться. И система драконовских мер, еще один декрет, который был перенесен в Трудовой кодекс, вводила целый ряд вот этих мер чрезмерного наказания работников за какие-либо нарушения трудовой, производственной и знакомых, знакомой советской исполнительской дисциплины. У нас могут работника депримировать, вот если в январе он нарушил какую-нибудь из этих дисциплин, его лишить всей премиальной части зарплаты. Она у нас, как и у вас, составляет где-то половину всего заработка, и вы можете себе представить драму человека, который оказывается в таком положении, потом увеличили с месяца до трех штраф за причиненный ущерб, с месячной до трехмесячной зарплаты, штраф за причиненный, нанесенный ущерб предприятию, и то, что, конечно, звучит совершенно я думаю, непривычно и тихо для ушей наших российских коллег. У нас можно сейчас человека уволить, извести ее об изменении существенных условий труда в течение одного дня, одних суток. У вас два месяца. У нас по трудовому кодексу месяц, но в апреле был принят указ президента, который разрешает теперь это делать в течение э, одних суток. Э, и э, вот эти чрезмерно э, закрученные гайки, они э, в том числе э, закручены э, и прежде всего э, по причине э, того, чтобы э, держать работников на э, коротком поводке. Э, э, я думаю, что э, это был один из э, важных э, составляющих факторов, которые... Собственно говоря, и побудили к активности работников, рабочих во время, после выбора, после 9 августа, к выходу на улицы, к забастовкам. И понятно, что все эти факторы присутствуют, потому что я тоже не хочу говорить о том, что будет склонять рабочих к каким-то активным действием, акциям протестов, уровень заработных плат. Да, он не повышается 10 лет, не всякого сомнения. Это фактор, который как бы постоянно присутствует, но он не является критическим. Вот. Гораздо более критическим является то, что, о чем я говорил, потому что мы как бы тоже считали, что рабочие, которые, собственно говоря, на... В условиях крепостных даже, можно сказать, рабов, бессловесные существа вдруг оказались вполне способными постоять за свое человеческое достоинство. Вот. И скорее отсюда мы можем и дальше ожидать роста протестных настроений. Но ну и опять-таки тоже хочу говорить о том, что экономическая ситуация не будет улучшаться, вне всякого сомнения. Что там уже господин Лукашенко выклинчит у господина Путина. Едет он за 3,5 миллиарда миллиарда миллиардами долларов. С чем он приедет? Я думаю, что что-то, конечно, получит. Но это будет как бы, э, ситуация, когда мышь, кошка играет с мышью, э, чтобы держать в полупредушном состоянии, потому что э, у Норов э, господин Лукашенко всем хорошо известен. Как только он Чуть-чуть начинает себя более уверенно чувствовать, начинает шантажировать Россию, что он опять капризная невеста, будет начинать развивать многовекторность и будет опять смотреть в сторону Запада. Вот. Поэтому еще раз вообще я хочу сказать, социально-экономическая ситуация в Беларуси сегодня не является критической ни с какой точки зрения. Но то, что э, динамика ее в этом направлении э, развивается, это тоже совершенно очевидно. И чем дальше, тем больше по понятное дело, что она будет становиться э, серьезным фактором э, на то, чтобы э, вот этот острый политический кризис в Беларуси э, в, приобретал э, дополнительное напряжение, дополн, дополнительную остроту. Спасибо. Да, спасибо, Александр. Ну, я вот тут вижу в чате, есть два вопроса докладчикам. Давайте вот коллеги, ну это Катерине, я вижу, прежде всего, коротко ответьте, а потом мы дадим слово нашим российским коллегам. Ну, вот первый вопрос от Татьяны Короткевич. Материнский капитал, который сейчас будет применять к рождению второго ребенка, будет ли эффективные, ну, видимо, меры для повышения рождаемости? Вопрос. И второй вопрос Надежды Калининой Как так получилось, что отсутствие поддержки населения со стороны государства не сказалось на доходах и безработице, если бизнес весь год отмечал ухудшение своего положения эффект будет отложенным или у населения был запас прочности та самая кубышка, да, Катерина? Вот два вопроса, ну и Александр если захочет, что-нибудь может добавить um... Да, вопросы сложные. На самом деле по семейному капиталу тут как раз наши российские коллеги возможно лучше ответят, потому что опыт применения этого инструмента уже больше, больше исследований в России по нему сделано. Исследования, я знаю, как бы, Минимум два. Одно из них говорит, что эффекта не было, другое находит позитивный эффект от введения капитала семейного. А у нас, ну, честно говоря, во-первых, я очень сильно сомневаюсь, что у нас ведут семейный капитал для при рождении второго ребенка, потому что ну, все-таки вторых детей гораздо больше, чем третьих. И это будет достаточно затратно. Во-вторых, у нас действительно был подъем рождаемости третьих детей после введения семейного капитала, но там проблема в том, что, в общем-то, как раз в то время вступали в возраст, в средний возраст рождения третьих детей, и женщины. Периода бэби-бума советского да, 80-х годов. И, ну, возможно, это как раз связано с тем, что просто женщин вот в этом возрасте, когда они рожают, могут родить третьего ребенка. Что, опять же, очень редко уже сейчас для Беларуси, и их было больше. Поэтому я как бы скептически отношусь к этому. Но вот есть, опять же, российские исследования, которые показывают, что какой-то эффект где-то был. По поводу ковида и как он отразился на доходах и безработице, ну, тут э, двояко. То есть, с одной стороны, у нас есть, например, и наши опросы, и опросы, которые проводил ЮНИСЕФ и Всемирный банк, где достаточно значительные доли населения говорили о том, там, 30-40% заявляли о том, что их доходы упали, где-то 10% называли э, простой и вынужденный отпуска как э, причину падения доходов, то есть достаточно реалистично это то, что происходило, например, на госпредприятиях. Мы знаем анекдотически, что это происходило. Где-то такой же процент населения говорил, что они стали зарабатывать меньше из-за снижения выручки на предприятии. Это как раз вот к вопросу о том, что частный бизнес страдал, и те, кто у них работали, тоже видели снижение этих доходов, но Каким-то волшебным образом мы этого в макроданных не видим. А, то есть, возможно, в отчасти это связано с тем, что ну вот по безработице я упоминала нюанс, но все равно остался бы хоть какой-то хвост на следующий квартал, мы его опять же не видим. Мне очень... Тяжело объяснить, что произошло, но, несомненно, государство, в общем-то, вернулось к вот этим своим административным методам регулирования, заставляя госпредприятия, в частности, работать неоптимально, я думаю, это уже обсуждалось тут на этих встречах. И да, таким образом мы заимели больше проблем для госфинансов, но, с другой стороны, действительно, вроде как социального взрыва не произошло. Хорошо. Александр, есть что добавить по этим двум вопросам? Звук, звук, Александр. Звук включить. Да, извините, пожалуйста. Да. Но вот этот вопрос. Я хотел бы прокомментировать, что касается как так получилось, что отсутствие да. поддержки населения не сказалось на доходах безработицы. Ну, в общем, как бы, я уже говорил, и Катерина говорила о том, что, в общем как бы у нас незначительная разница, сравнительно небольшая разница в доходах между различными социальными группами, с одной стороны. вот. С другой стороны, как бы не было падения доходов, масштабного падения, которое могло бы привести к тому, что население ухудшилось настолько ухудшилось самочувствие населения, что они почувствовали это на себе. И да, были запасы, были запасы в тучных сделаны еще в тучных нулевых нулевые тучные нулевые годы и по совокупности вот эти три фактора э, и привели к тому что ну, сравнительно без безболезненно, э, люди э, в условиях ну, э, не самого простого 2000, 2020 года э, в общем как бы не, не ощущали э, ну, того что их самочувствие ухудшилось с точки зрения материального положения. Ну и что касается преобразования пенсионной системы на я согласен с тем, что Франк вопрос такой задавал или комментировал. Ну Франк еще выступит, наверное. Да, я, я, я хотел бы говорить о том, что да, это абсолютно так. И как я себе представляю, не будет, на самом деле, белорусская власть проводить пенсионную, полномасштабную пенсионную реформу. Я в этом убежден совершенно. Вот. Лукашенко не делал это в, начале, в конце 90-х, в начале нулевых, и когда я еще мог разговаривать с министрами труда, более-менее открыто они мне говорили я почему говорю вы не говори, не идете к нему не настаиваете что это надо заниматься они отвечали не один раз мы об этом говорили он сказал нет только солидарное все но как бы и комментировать таким образом он же собака хочет чтобы каждый пенсионер знал понимал что пенсии ему платят президент, он сам себе зарабатывает пенсию. Ну, а сейчас далеко не лучшие времена, чтобы начинать пенсионную реформу, и, и вне всякого сомнения никто ничего, никакой накопительной системы в Беларуси не будет внедрять и осуществлять полномасштабную пенсионную реформу. Хорошо, спасибо, Александр. Вот я хочу теперь, вот Руслан Семеновичу, уже у него если есть какой-то вопрос, ну, или уже сразу... Комментарии, Услан Семенович, пожалуйста, минут 5-7. 5-7. Ну, я должен, сказать, я должен сказать, что... Поблата еще минуту дальше. Я 8. должен сказать, что э, ситуация в Белоруссии, э, ну, как вот она воспринимается в России, у более-менее э, грамотных людей, что ли, вот что белорусы молодцы, у них не было такой зверской приватизации, не было такой полуанархии, и слава Богу, и поэтому «батька» значит молодец. Я тоже любил «батьку» раньше, потому что я любил Советский Союз и считал, что это преступление, Беловежское соглашение, а «батька» был против всех людей. Это, в общем-то, серьезно. И голосовал за против Беловежских соглашений. Но это, так сказать, лирика. А вот я теперь хочу сказать о восприятии в России э, белорусской ситуации. Но больше, конечно, вопросов здесь, поэтому, может быть, коллеги потом ответят. Я думаю, что вот э, общее восприятие такое, совсем если просто, что это, конечно же, диктаторское государство, но оно социальное государство. В том смысле, что неравенства никакого нет особенно. Ну, так оно нормальное неравенство. Оно совпадает с неравенством в таких приличных странах, как там Германия, Италия. Там. Вот, например, показатели дифференциации я недавно посмотрел совсем по уровню доходов. Значит, вот... В России 16-15,5, то есть это средние 10% богатых отношений, да. все знают это, да? А в Белоруссии 6. Это, в общем, показатель приличного социального государства. Но это децильный коэффициент, так называемый. Да, да децильный коэффициент. Или да, децильный. Да. И, ну что, это говорит о том, что это хорошо? Я вот, когда Александр говорил о том, что работодатели такие зверские есть у них приемы по отношению к работополучателям, я все-таки хотел бы выяснить, вот это же патерналистское государство. Значит, папа, он командует и работодателями, и работополучателями. Значит, он допускает все-таки вот такие антисоциальные законы против работа получателей, вот мне здесь до конца не ясно. Значит, он, несмотря на фактическую, так сказать, социальное равенство, он все-таки склонен поддерживать работодателей. Но что меня поразило, когда я посмотрел последние цифры? Это удивительно. Белоруссия, зарплаты. Значит, вот даже чуть ли не январь 2021 года зарплата в Белоруссии 545 долларов брутто, а нет-то 474. А Россия 780 и 686. Нет, это то же самое, поскольку налог, подоходный налог одинаковый 13%. процентов. Это, в общем-то, говорит о том, что, ну, нельзя сказать, что уж, так, уж такой разрыв большой между Белоруссией и Россией. Особенно пенсия, поразительно вообще. Пенсия Белоруссии сейчас 200 долларов. Россия 242 доллара. Вообще одно и то же. Я думаю, зачем мы им помогаем? 130 миллиардов, 130 миллиардов долларов один Путин подарил Белоруссии, если посчитать все льготы. И, и я думаю, вот, батька, молодец все-таки он. То есть здесь нельзя сказать, что это равенство в бедности или, или тем более равенство в нищете. Значит, это что-то какой-то серьезный успех все-таки белорусской социальной политики. Тем более, что действительно катастрофа распада СССР, отсутствие более-менее приличных готовых изделий там. И это, конечно, действительно поставило такую проблему выживания. Но это выживание каким-то образом происходит, ну, я не знаю, довольно прилично. Вот коэффициент G, не тоже абсолютно такой демонстрирует равенство. Я не знаю, когда говорят о том, что вот реформы нам нужно делать, я все время думаю, о чем речь идет в вот Белоруссии. О чем люди думают, когда надо делать реформы, какие надо делать реформы. Я так понимаю, это, и, и, и это российская забава тоже, особенно вот в тех кругах, которые называют себя либеральными, что вроде бы для того, чтобы ускорить рост и стать богаче, Нужно, значит, что нужно? Нужно больше рынка, больше свободы. как будто мало было в свое время этого. И получится тогда, значит, бурный рост малого и среднего бизнеса, который, собственно, вытянет страну. Я считаю это сказкой, даже уже такой ужасающей сказкой. Но это похоже, что и Беларуси об этом говорят. Ведь что, собственно, важно для рост благосостояния. В конце концов, социальная сфера для экономики или экономика для социальной сферы. Есть, есть два способа, конечно. Только рост пирога и его более-менее более приличное распределение. Кому сколько кусочков дать. Но это никто не знает. Методом проб и ошибок вот Белоруссия нашла. Я просто хочу сказать, что Белоруссия действительно какой-то пример удивительный экономической устойчивости при ужасающем, ужасающей диктаторской системе. Мне это очень не нравится, ничего хорошего в этом нет. Мы можем еще другие примеры находить. Там, я не знаю, обычно ссылаются на Китай, там на Вьетнам, где коммунисты. Иногда даже говорят, как один мой друг говорит, самые лучшие рыночные реформы провели коммунисты, то есть успешные. И это, конечно, грустно осознавать, но с этим надо жить. В конце концов, мы хотим и свободу, и справедливости. Белоруссия добилась справедливости. Сейчас это может быть под вопросом, самой России денег нет и ниоткуда взять, и ясно, что все будет ухудшаться. Но мне кажется, что нам надо исходить из того, что вот эти реформы, так называемые, о которых мы мечтаем, они всегда носят такой характер либеральный, так сказать, либеральный. Ну и что еще хочу сказать? Вот даже вот разговоры, сейчас я заканчиваю, разговоры о накопительной системе. Пенсии. В России это катастрофа была. Просто катастрофа. А ведь это абсолютно рыночный, ультрарыночный ультра элемент жизни. Но вот он себя не показал. Оказалось, что воровать можно, как мы раньше думали, что вот, когда будет частная собственность, и все будет частное, то частник у себя не будет воровать. А, оказывается, будет воровать, и ничего страшного в этом нет. И переводить куда-куда-куда захочет. Короче говоря, я думаю, что здесь нужно учитывать, конечно, экономический момент, но мы здесь в одной, так сказать, упряжке сейчас едем все вместе. И я просто рисую сказать такую вещь, что, наверное, если бы Путин... Он же тоже не любит Лукашенко сильно. Если бы удалось найти какую-то фигуру более-менее так сказать, приемлемой для Запада, для белорусов, да, для тех, кто борется за свое достоинство. Это вообще уникальный опыт. Но, но похоже, что что-то не вырисовывается, эта перспектива. Или я не прав? Спасибо за внимание. Пока. Спасибо. Спасибо, Руслан Семенович. Ну, давайте мы сейчас Павла Михайловича Кудюкина послушаем, потом... У нас Франк Кофер тоже хотел бы сказать, но ну, коллеги, вот 5-7 минут. А потом перейдем к общей дискуссии. Тут уже есть, я вижу, пришли вопросы. Пожалуйста, Павел Михайлович. Ну, Я бы начал с того, что немножко поспорил с Русланом Семеновичем по поводу того, является ли Беларусь социальным государством. Она, несомненно, является патерналистским государством в том, что касается социальной политики. Социальное государство предполагает не только опеку государства над гражданами, но и политический диалог между разными социальными силами, который определяет масштабы вообще взаимодействия общества и государства. Формы этого взаимодействия – это то, что в Беларуси, увы, отсутствует. Поэтому я считаю, что так же, как Советский Союз не был социальным государством, и современная Беларусь тоже социальным государством не является, но является государством патерналистским. Как раз, кстати, что может быть самый интересный и обнадеживающий итог развития 2020 года, это то, что в Беларуси стремительно выросла система горизонтальных общественных связей. Кстати, то, чего вот очень не хватает России. И вот в чем я белорусам жутко завидую просто. То, что действительно в ходе уже и избирательной кампании, затем протестов, вот эти выросли горизонтальные связи по месту жительства, прежде всего, в несколько меньшей степени по месту работы. Вот. То, что перестали молчать бюджетники, по крайней мере, некоторые. Опять то, что вот приходилось наблюдать, в том числе общаться и с коллегами из белорусских вузов. Действительно, как бы они, это меньшинство, конечно, активное, но люди начали говорить. Ну, не случайно, я думаю, в вузах вслед за студентами, все-таки студенты выступили одной из наиболее активных сил протеста. Вот. и это тоже фактор обнадеживающий, ну, и мне, как профсоюзнику, тут очень интересно, что, видимо, вот, коллегам из Белорусского конгресса демократических профсоюзов предстоит серьезно поработать по созданию профсоюзов в бюджетных отраслях. Вот. это действительно новый фактор, потому что до сих пор, вот об этом и Екатерина говорила, совершенно справедливо, очень мало механизмов как бы, автоматического саморегулирования социальных процессов. То есть они больше, в большей части идут путем ручного управления. Вот. Да, до поры до времени это создает некоторые преимущества, но вообще в ситуации любого серьезного кризиса такая система очень неустойчива. Поэтому здесь действительно нужно думать над тем, как создавать эти новые механизмы саморегулирования, социального в том числе. И здесь я прошу прощения за цинизм предельный. Вообще-то, чем больше грязной работы сделает нынешний режим, тем легче будет будущему демократическому правительству. Это немножко напоминает ситуацию в Польше, где... Значительная часть, в общем-то, как раз очень болезненных шоковых реформ была проведена еще правительством Мичислова Раковского, что сильно облегчило жизнь посткоммунистическим правительствам при всей тяжести там, и сложностях польской ситуации начала 90-х годов. Вот. Вместе с тем, вот тут вот я с Александром Ильичом поспорю тоже. Вот вообще предельная либерализация с точки зрения работодателя трудовых отношений вовсе не так уж выгодна для экономики. Да, в известном смысле простота увольнения действительно способствует и простоте найма. Как бы, когда жесткие препятствия для увольнения работников по экономическим мотивам, Работодатель стремится минимизировать набор персоналов, чтобы минимизировать свои риски. Действительно, это скорее рождает тенденцию к росту капитала емкости, снижению трудоемкости, экономики. И, соответственно, может породить рост безработицы, в том числе застойный. Снижать возможности для молодежи, входа на рынок труда, возврат людей, вытесненных с рынок труда, и так далее. Ну, это хорошо известные как бы в классической теории моменты. Но, но, вот, собственно, для экономики, как показывают довольно многочисленные международные сопоставления, как бы характер трудовых отношений там, большая либеральность, большая зарегулированность в общем-то, особого внимания не, влияния не оказывает. А в ряде случаев, в общем, скорее э, вредное влияние, оказывает, как, когда чересчур э, зажат работник. Вот, ну, в том числе, э, это общая проблема, наверное, для наших обеих стран. Экономика дешевого труда, она экономика застойная, она не способствует э, и организационному, и технологическому прогрессу консервирует как бы, низкое качество менеджмента и государственного, и корпоративного. Вот, то, что мы в России тоже с этим сталкиваемся, как я понимаю, Беларусь здесь тоже очень на нас похожа, или мы на, на вас, поскольку во многом последние десятилетия как бы, Белару, Беларусь по целому ряду политических процессов шла впереди России, мы как бы потеки, но сейчас почти сравнялись. Вот. И вот в этом отношении, я говорю, действительно сложная проблема, вот, уже даже говоря не столько о современности, сколько о перспективе, действительно учесть российские уроки, действительно продумать механизмы более плавного перехода и продумать в том числе именно автоматически действующие социальные амортизаторы. Потому что ну, я не могу не вспомнить, вот, наверное, Женя подтвердит, что когда работал заместителем министра труда в 92 году, я это сравнивал с доктором-анестезиологом. Вот бегаешь и внимательно следишь, не умрет ли пациент от болевого шока, ага, быстренько вколоть обезболивающее. Потом, ах, как бы его не подсадить на это обезболивающее. Вот как бы, ну, потому что у нас как бы очень уж обвальная Преобразования пошли. Вот по возможности хотелось бы такого избежать как бы у соседей. Вот. В том числе это очень сложная проблема управления госсектором. Потому что, да, его, наверное, надо реструкту реструктуризировать, но опять-таки это нужно делать очень аккуратно и с учетом возможных социальных последствий. Вот. Ну и еще как бы немножко заканчиваю вот ответ на два вопроса значит, относительно накопительной пенсии. Ну, главное препятствие, насколько я понимаю, это то, на что наткнулась она в России, это отсутствие полноценного фондового рынка. Без фондового рынка накопительная пенсия просто не может существовать. Вот. А в Беларуси, как я понимаю, пока что сколько-нибудь развитого фондового рынка нет, такого и в России нет, хотя у нас вроде бы с этим чуть-чуть лучше обстоит дело. И относительно материнского капитала, насколько я понимаю, по работам российских демографов, его введение повлияло в основном просто на, не столько на ожидаемое и желаемое количество детей, сколько просто на сдвиг рождения второго, третьего ребенка у тех, кто и так хотели, хотели его родить. Ну и плюс тут еще для России добавляются региональные диспропорции как бы, регионов с разными культурными традициями. Вот это вот известный феномен, что наиболее эффективным материнский капитал оказался для северокавказских регионов мусульманских, где и без того была высокая рождаемость по отношению к средней России. Вот. Ну, Беларусь гораздо более однородная в этом отношении страна, как бы, этнически и культурно. Тут сложнее сказать как-то. Но вот это вот то, что увеличение желаемого количества детей материнских капитал в России не дало. Как, как было, что стандартно, что два ребенка нормально, так оно и остается. Просто равнение второго ребенка сдвигается на более ранний срок. Вот. Спасибо. Спасибо, спасибо, Пол Михайлович. Ну, я за собой оставляю право сказать пару слов насчет накопительной пенсии, потому что я был один из тех, кто все-таки эту реформу делал в России 2003 года. Ладно, это мы скажем. И вот я хотел бы попросить Франка Хофера, у него там тоже как раз, он тоже, я вижу, задевает в чате вопрос о накопительных пенсиях. Ну и вообще, Франк, что скажешь по поводу того, что происходит в социальной сфере Беларуси? Пожалуйста, давай. Спасибо. И uh, я само сначала извиняюсь, что у меня там uh, была слишком мало практика говорить по-русски последний город, что если там слов не хватает, я, наверное, uh, надеюсь, вы помогите. Uh, я думаю, во-первых, крайне в Германии, я думаю, что вообще в Западе никто не ожидал этот протестный движение в Беларуси, как это было последние 6 месяцев. И Uh, think, я думаю, мы, был, мы были очень удивлены. такой сильное движение, такой умный движение. И uh, я хочу поздравлять uh, наши друзья из Беларуси, что они сделали последние 6 месяцев. Это было, я думаю, удивительно и требует очень много тоже личной энергии и мудрости от людей. Во-вторых, я всегда не знаю, сколько, в каком масштабе экономическое преобразование в Беларуси уже произошло, которое мы не видим или не так видим. Скажем, если мы сравниваем ситуацию в Беларуси сегодня с ситуацией в Советском Союзе или в Польше в 1989 году, здесь очень много изменений уже произошли. Есть, в принципе, свободные цены. Есть динамичный частный сектор, есть а, а, многие люди, молодые люди, которые а, получили экономические образование разных стран, которые имеют другие представления, что может быть. Я думаю, что есть определенная опасность тогда, что люди сейчас еще говорят, надо сделать, что другие сделали в 89 году. И тоже, по-моему, есть не всегда реальная оценка, что произошло. Но ну, посмотрим, например, э, ситуацию в Польше. Многие, которые говорят, ну, в Польше они сделали самые радикальные либеральные реформы. Но это только частично так, так я думаю, что если мы посмотрим, например, приватизации госпредприятий, Польша были самыми медленными в Восточной Европе. А, и они более... Сохранили эти госпредприятия и потихонечку приватизировали, приватизировали эти предприятия. И у меня, я тоже этот Четти уже спросил, для меня не совсем понятно, эти госпредприятия Беларуси, они еще те старые госпредприятия, которые были 20-30 лет назад, или они другие. Значит, может быть, это легче подумать, какие реформы там, возможно, чем скажем, 30 лет назад. И потом еще у меня такой момент, что касается занятости. Я на самом деле не думаю, что уровень занятости определяется в рынке труда. Это определяется, какой есть вообще спрос на товарах сообщества и какой есть экономическое развитие. Если... Будет ли этот рынок труда более гибкий или не гибкий, это не определяет уровень занятости в таком масштабе, как а, экономисты иногда думают. И еще такой момент, конечно, когда способность по безработице такой мизерное, тогда, конечно, безработица низкая. Люди не будут сидеть дома и умирать от голода. Они будут делать что-то. Вопрос более-менее, какой занятости когда люди имеют. Но я думаю, что самый сложный вопрос, и я думаю, Руслан Гринбек об этом говорил, для реформы Беларуси, это как можно сделать реформы, сделать такую ситуацию, что не был такой социальный шок, если страна одновременно потеряет дотации от России. Значит, если Россия, в принципе, датировала Лукашенко а, с 5 миллиардов в году, я думаю, что если был определенный измененный режим, который не нравится а, а, в Кремле, они этой дотации платить не будет, значит, будет такой дополнительный экономический шок. Второй вопрос, как можно сохранить экономику, если а, возникают сложности экономических отношений в России. Значит, это, я думаю, что самый э, сложный вопрос э, в процессе реформ. И я тоже думаю, что пока что предлагает Евросоюз, а там, я думаю, есть такой проблем, что тоже там немножко старое мышление, что они предлагают более-менее э, такой... Э, как это по-русски, Structural Adjustment программ, значит, как они предлагали других стран. Yeah. Это будет дополнительный экономический шок. Значит, рефор... если было бы возможно с политическим плане реформ, экономическим плане, там будет два э, сложности. Первый момент это будет, как строится отношения с Россией экономическим плане. И второй момент, можно иметь, получить... Э, э, доступ, скажем, на рынках Евросоюз а, без так, таких мероприятий, которые еще, значит, что будет такой экономический шок сначала. Я думаю, это один из из, из сложных, самых сложных вопросов, и я думаю, что дискуссия а, в Беларуси было бы хорошо. Обсуждать, что мы можем делать в таких, в таких ситуациях, как мы можем двигаться, чтобы у нас был такой шанс иметь доступ на европейский рынок и одновременно не потерять доступ на российский рынок, который самый главный, наверное, не экономический и социальный, но геополитический вопрос в этом, в этом ситуации. И я думаю, что если этот экономический вопрос более-менее решается, тогда... Возможности социальной реформ в Беларуси, там есть определенные шансы. Во-первых, есть достаточно квалифицированный хороший рабочий сил, который сравнительно дешево, значит, там есть потенциал развивать рабочее место. Во-вторых, я думаю, что если есть экономический стабильность и рост, тогда можно тоже что-то сделать, а, а, воз, возраст для пенсии. Потому что я думаю, это самый больный, самый решительный вопрос в короткое время, что касается пенсионной реформы. Это не накопительный систем или старый, старый, солитарный систем. Это вопрос, можно расширить те люди, которые платят а, вносы и ограничить те, которые получают пенсии. Это надо сделать через пенсионную реформ и тоже возраст, когда люди уходит на пенсию, но это только возможно, когда есть рабочее место для этих людей. И это люди, которые не имеют этой новой квалификации. Поэтому эта реструктуризация, по-моему, госсектора, так важно, что это было не так шоково, как несколько других стран. Но я, наверное, на этом остановлюсь. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Франк. Ну, Франк у нас э, научный сотрудник Глобального университета труда. Да, Франк, Но ты сидишь, работаешь в Германии, по-моему, в Бремене, да, у тебя как бы место твоей работы. Но глобальный университет труда, он занимается глобальными проблемами, социальными, очень важно. И Франк, между прочим, и по поводу Беларуси опубликовал целый ряд статей, которые я вижу есть на белорусских ресурсах, кстати говоря. Так что он у нас сегодня человек не случайный. Так, коллеги. Давайте мы, смотрите, для того, чтобы выступить сейчас, у нас довольно много участников, у нас 30 участников. Во-первых, я всех не вижу, у меня экранов мало. Поэтому либо, либо поднимайте руку, и вот вы знаете, есть эта функция, что можно поднять руку, я, у вас, я вас увижу. Тогда в списке участников поднятая рука. Ну, либо как-то, ну, я не знаю, давайте знать более старым дедовским методом. Может быть, скажите, что вы хотите выступить. Но, в принципе, подумайте, у нас есть вопрос, который пришел. Сейчас я вам скажу. От Татьяны, просто Татьяна, написано. Вопрос такой. Это, видимо, ну, наверное, спикером. Да. В интервью с Венедиктовым Лукашенко говорил, что составил список 17 пунктов, описывающий, за что Россия платит и платила ему, ну, то есть Беларуси. Есть ли у спикеров предположение, что может быть в этом списке, кроме двух военных объектов на территории Беларуси? Ну, вот такой вопрос. Я думаю, он скорее к белорусским коллегам. Может быть, они знают, что это, что это такие, что это за 17 пунктов. Если есть, если есть ответ, пожалуйста. Если нет, так можно не отвечать на этот вопрос. Вот. Пожалуйста. Никто не Я, хочет? Да, Катерина, пожалуйста. Я, конечно, это не вопрос по социальной политике, вот, но возможно все, что связано с логистикой и транспортом, в том числе газопроводы, нефтепроводы, да, которые, да, газопровод мы успешно продали, но как бы там тоже ж можно посчитать, что мы там его как-то не по рыночной цене или еще как-нибудь, да. Вот. Ну и возможно Возможно, всякие вещи, связанные с поставками вооружений. Тут тоже, в общем-то, наши военные предприятия, некоторые работают с российским рынком, поставляют как готовую продукцию, так и какие-то комплектующие. В список можно было внести достаточно много? Вот. Но я думаю, что все-таки основное это, например, то, что мы в Совете ООН голосуем по российской позиции. Ну, понятно, понятно. То есть Беларусь Лукашенко голос в Совете Безопасности или просто в ООН продает России, монетизирует, как сейчас модно говорить, да, Катерина? Хорошо. А, коллеги, все-таки вопрос: кто хотел бы. Теперь откликнуться, высказать свою. Да, вот, пожалуйста, Борис Кравченко. Вижу, под... рука поднята. Молодец. Профсоюзы всегда идут вперед. Да, Боль, да. пожалуйста. Да. да, спасибо, Жень. Ну вот я просто у нас такой формат сегодня очень европейского диалога. Я боюсь, что закончится полтора часа, и у нас не наступит никакой фол у нас останется видеозапись этого разговора, какие-то тезисы, и на этом все прекратится. А было бы обидно, потому что этот, вот даже, вот это наше обсуждение демонстрирует, что есть целый ряд дискуссионных вопросов, которые требуют своего решения. Это и судьба государственного сектора госпредприятий, и судьба пенсионной системы Беларуси, и системы социальной поддержки и так далее и тому подобное. И на все эти вопросы придется отвечать, даже если вот демократия, смена власти не наступит завтра, все равно эти вопросы следует задавать и следует на них отвечать. И это и будет позитивной программой оппозиции, которая будет понятна наемным работникам, которые совершенно очевидно вышли на протест не только в связи с тем, что произошли несправедливые выборы, а в связи с тем, что они чувствуют резкое ухудшение своей, своего, своей экономической ситуации или социально-экономической ситуации, или, по крайней мере, подозревают, что это ухудшение скоро наступит. Поэтому у меня вопрос, такое рассуждение, а, собственно говоря, где-то площадка для национального диалога о будущем социальной сферы. Беларуси, где будет возревать эта альтернатива, где продолжится этот наш экспертный разговор, где этот экспертный разговор а, приобретет политическое звучание политических и экономических требований, а, как это будет сформировано, как будут а, обсуждены и разрешены противоречия, явные противоречия, связанные с идеологическими установками, разница экономических школ и так далее. Мне кажется, это чрезвычайно важно. Мне кажется, вот... Такой формат, который сегодня предложил Женя Гандмайкер, когда эксперты пытаются найти общий язык, скажем, с профсоюзами, достаточно перспективен. Но, Александр, Ильич, мне кажется, что белорусскому Конгрессу независимых профсоюзов, демократических профсоюзов его субъектом тем вашим союзникам необходимо поработать над этой позитивной политической, экономической программой и, и программой преобразования социального сектора, социальной, социальной сферы, социальной политики. Это чрезвычайно важно, потому что ну, нет того субъекта, который настаивал бы на тех вещах, о которых, о которых говорит Франк, например, или говорит Павел Пуудютин. Я боюсь, что да, мы получим эти три шока, связанные с уходом российских денег с белорусских рынков и так далее, и тому подобное. И мы вернемся к тем рецептам, которые использовались в 89 году. Мне кажется, вот чрезвычайно важно для будущего Беларуси, для будущего протестного движения, для победы демократической революции в Беларуси сформулировать эти тезисы и сделать этот разговор национальной дискуссии без преувеличения это чрезвычайно важно вот, извините, может это не по сути, по сути социальной политики но для, у меня вопрос для чего мы сейчас вот это обсуждаем Нет, Борис, это обязательно э -э надо продолжать Борис, ну э вот сейчас я вижу Екатерина руку подняла сейчас ей дам слово, но я хотел сразу ответить ну во-первых э вот идея этих наших встреч и в том числе вот то, что сегодня у нас профсоюзы присутствуют Настоящие профсоюзы, и российские, и белорусские, это, и это мы вместе с, с Олесям Олехновичем, в общем, придумали. Это не только я, и я Олеся благодарен за то, что он это дело поддержал и помог организовать. Это во-первых. Во-вторых, Борь, ты немножко заглянул вперед, я хотел это сказать позже, но мы снова же с Олесям уже это обсудили, такую домашнюю заготовку, что мы по итогам вот этих э, и сегодняшнего семинара, и тех семинаров, которые были, но особенно сегодняшнего мы хотели бы сделать, и мы это будем действительно, коллеги, обсуждать, в том числе с вами, э, уже какие-то группы э, совместные, если, бел, если белорусы не возражают, по подготовке, может быть, каких-то уже, вот я вижу себе три вещи, которые, мне кажется, вот я же сказал, помните, вначале, какие самые острые социальные вопросы, Беларусь. Я вот вижу госсектор, его судьба, ну, прежде с точки зрения, конечно, занятости, пенсионная система и соцподдержка, ну, в широком смысле этого слова. Я пока вот вижу три такие пункта. Мы можем сделать, так сказать, группы, которые будут готовить уже не просто в таком режиме, как сегодня, когда мы встретились, обсудили, скорее поставили вопросы, чем на них ответили. Это хорошо, кстати. Но мы можем ведь сделать совместный доклад. Допустим, по каким-то вопросам, где будут предложены, и вот Олесь, по-моему, этим, собственно, занимается, как представитель по экономике Светлана Тихановской, мы там можем предложить, а что реально нужно делать? Потому что, например, у меня по той же пенсионной системе и по соцподдержке у меня, в общем, есть что сказать с точки зрения российского опыта. Понятно, что белорусские коллеги это оценят, исходя из того, что у них происходит. Вот. Но тем не менее. Поэтому да, Борис, я абсолютно согласен. Мы, понимаете, вот эти вот Борь, вот эти вот обсуждения первые, вот на сегодня третьи уже, мы их сделали только первым этапом процесса. Вот. Мы же тоже обучены каким-то политтехнологиям, господи. Не хочу это слово больше употреблять, оно в России носит негативный оттенок, До этого в Беларуси также. Но тем не менее, есть определенная логика развития, потому что мы хотим результат. Мы хотим результат, и этот результат должен быть, конечно, в конкретных предложениях там, вот, тем белорусским властям демократическим, которыми, надеемся, все-таки ну, лучше раньше, чем позже, будут в Беларуси. Так что все правильно. Катерин, пожалуйста. Да, я смотрю, что тут э, господин Гринберг тоже хочет высказаться. Давайте а, его. Хорошо. Ну, пожалуйста. Просто э, я... Хорошо? Нет, пожалуйста. нет, нет. Вы сначала. Скоро 8 марта. Нет, друзья, подождите. подождите. Я предлагаю такую схему. А сейчас э, все-таки кто хочет из не спикеров. Вот кто у нас был спикер, Но, подождите, нет. у вас будет своя возможность еще сказать какие-то закругляющие сегодняшнюю встречу слова. А вот сейчас я вижу минуточку пришел вопрос от Татьяны Короткевич. Вопрос для Франка. Какие могут быть примерные сценарии трансформации неэффективных рабочих мест, новые рабочие места для Беларуси? Франк, пожалуйста. Я не, я не знаю. Я думаю, что Алишер Катерина, наверное, гораздо или Александр гораздо лучшим положение ответ на этот вопрос, но я думаю, что а, самое важное, я думаю, что поддерживать достаточно динамичное развитие частный сектора и не одновременно сделать такой шок для государственного сектора. Значит, что есть такой процесс, скажем, более органичной трансформации, и что те люди, которые видят, что в частном секторе есть возможности, что они будут, в принципе, найти там работу. И в этом плане не необходимость, чтобы госсектор действует как буфа для, для занятости, сохраняется там шаг за шагом. Я думаю, что, в принципе, опыт тоже других стран, ну, Руслан уже говорил о Китае и другие это всегда был, если этот государственный сектор а, сохраняется, но одновременно развивается частный сектор, тогда этот шок занятости будет не так бурным. Я думаю, что один из ошибок трансформации в Германии был, что это был самый радикальный шок, где мы потеряли 4 миллиона рабочих мест в Восточном Германии, закрыли все предприятия. Но это было только возможно, потому что Западной Германии там был мощные экономики, и мы платили очень значительные э, пособия по безработице для миллион человек, и мы платили всем пенсионерам высокие пенсии и так далее. Но это, такие это, возможности у Беларуси это, нету, потому что это, это, это, а... потому что нет нет Западной Беларуси. Да, <свят> <свят> <свят> если вы хотите. Да. Богатый. Поэтому я думаю, что мой ответ на этот вопрос был бы, что надо найти такой баланс. И это был тоже мой вопрос. Надо, наверное, посмотреть, как можно сделать такой модернизации госпредприятий, которая не а в результате имеет такой полный крах этот сектор. Хорошо. Коллеги, значит, я предлагаю, у нас уже не так много времени осталось, смотрите. Рук я особо не вижу. Давайте мы теперь в обратном порядке дадим возможность очень коротко такую сделать рефлексию. Ну вот я бы предложил Павлу Михайловичу, потом Руслану Семеновичу, потом нашим белорусским коллегам Александру и потом вот Катерине, которая выступала первая. И она, наверное, имеет привилегированную позицию тоже подвести какой-то итог, как она, что она услышала. Пожалуйста, Павел Михайлович, есть что сказать? Ну, собственно, я бы поддержал то, что говорил Борис Кравченко. Действительно, как бы, ну, нужна помимо вот таких общих теоретических дискуссий конкретная групповая работа по выработке предложений. И это будет вот, реальное проявление такой демократической солидарности между нашими двумя обществами. Хорошая главный... Демократическая солидарность с Беларусью. Очень да. мне нравится, Паша. Вот, потому что да, как бы соединение я думаю, интеллектуальных ресурсов обеих стран будет полезным и для Беларуси, и для России. Ну, потому что на... нам многие проблемы тоже придется. Да, конечно, у нас другая социальная ситуация, но в общем то, что происходит в Беларуси, на нас очень сильно сказывается. И... Какать... Хочется верить, что в демократическом переходе бел, белорусы нас чуть-чуть опередят, но только чуть-чуть. Мы быстро за ними пойдем. Хотелось бы верить. Вот, Такой ну, оптимистической ноте закончу. Спасибо, Паш. Руслан Семенович, пожалуйста. Ну, Во-первых, я должен э, поблагодарить организаторов этого дела. Очень интересно все проходит. Я хочу сначала сказать маленькое возражение против против критики со стороны Павла в мой адрес по поводу того, что социальное государство не может быть, если оно антидемократическое. Это, это естественно, конечно. Я должен был бы сказать квази государство. Я долго думал, что, что бы мне сказать, чтобы меня не критиковали. Но, но, но если серьезно, надо же думать о том, что собственно говоря, делать. Вот Прозвучали такие тезисы э, очень важные насчет модернизации э, государственных предприятий. Я вот все время думаю, а что там, что о чем собственно речь идет? Ведь если начинать копаться, о чем что понимают люди под этим, я всегда чувствую одно: простая приватизация что любая приватизация ведет как бы к улучшению эффективности. На самом деле это не так. И душа, душа рынка – это ведь конкуренция, а не собственность. И, в общем-то, надо думать вот именно о том, что, каким образом, если мы будем действительно реально практически что-то делать, надо думать о конкурентной среде. А на самом деле я твердо знаю, что э, сегодня в России и Белоруссии, в меньшей степени, может быть, а может быть, даже больше. Я уже не очень понимаю, что в Белоруссии творится. И мы имеем место с деморализацией частного сектора. Поэтому надежда на него – это очень призрачно, это, это большая иллюзия. Поэтому, когда мы будем делать какую-то программу действий, мы должны исходить из этих фактов. То есть речь идет о том, чтобы не навредить этой самой очередной раз на те же грабли не стать, потому что то, что происходит по всем мире, ведь это и есть проблема того, что делать. Идет разговор о прогрессивном капитализме, и дух времени такой, что какое-то полевение есть. Другое дело, что есть и полевение, и поправение. Он за Трампа 75 миллионов человек голосовало, это страшная сила, но это не, но это не, это не выражение поливения, это не Берни Сандерс. Это ведь люди, которые, ну, я не знаю, скажу грубо, такой фашизм-лайт, что ли. Они одурачены именно этой историей, что вот мы, мы лучше всех и все такое и прочее. Так что мы должны это все учитывать. Ну и заключение опять хочу поблагодарить Жене. Тебя лично тоже за то, что пригласил меня. Это хорошая очень площадка, как говорите, в Ну, я, Руслан Семенович, я от тебя не отстану, имею в виду. Так да, что ты, я, я тебя ну, зарезервировал, забронировал для дальнейших наших... Единственная проблема, работе... что я работать не люблю. Ну, ничего. Но мы найдем, ничего. Но, но мы найдем работящих хороших. Мы тебя, мы тебя заставим, имею в виду. Перейдем на белорусскую схему. Когда увольняют без предупреждения за одни сутки, тогда ты будешь очень быстро работать. Знаешь, как это называется во дворе «fire and hire». Все прогрессивное человечество борется против этой дикости вообще. А считалось, что это вот как хорошо-то будет. Ну, друзья, нам же предлагали в России, да, пошумнишь, а Новозеландский трудовой кодекс, да, который говорят какой-то самый-самый вообще вот э, по отношению к работнику, то есть там работодатель, по-моему, работодатель может... молчит все время, да, да. и да. следует указанием <съя> работы Самый-самый <съя> был в Грузии при, при Саакашвили. Ну, Грузия, <съя> Грузия страна переходная, а Новая Зеландия все-таки страна уже развитая. Она состоящая... перешла давно, да. Да, поэтому вот так. Хорошо. Александр, пожалуйста. Да, Александр. Спаси я спасибо. Да. Я, может быть, не акцентировал внимания и недостаточно четко выразился о том, что касается событий, которые происходили и участия рабочих. Дело в том, что, как мне представляется, именно рабочие почувствовали, что ну, не только, скажем, вот то, что там сопутствовало им все эти годы, там система срочных трудовых контрактов в том, что было уязвлено и унижено их человеческое достоинство, но они в том числе и ясно для себя, сделали вывод, поняли, что этот э, на самом деле ресурс команды административной системы, ресурс э, Лукашенко э, выработан полностью и окончательно. То есть бензин закончился, все, машина дальше не поет. И э, прежде всего речь шла и в значительной степени, и в том числе и э, о государственном секторе экономики, о крупных предприятиях, потому что они по большому счету перспективы большой для себя не видят. И, э, они, и они делают вывод, что эта система, эта власть уже не может отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Вот. И это так совпало, что э, на фоне в том числе и э, на самом деле оскорбительного к себе многолетнего отношения, потому что, что касается... Руслан Семенович, того, что вы сказали, что, ну, как бы, значит, Лукашенко здесь как бы на стороне работодателей. Дело в том, что он единственный у нас работодатель, по большому счету. Я не буду говорить здесь о частном секторе экономики. Правильно, правильно. Это все Кстати так. говоря, что касается, на самом деле, бизнеса, он у нас не деморализован, к счастью, может быть, благодаря таким жестоким, не жестким, а жестким условием, в которых он находился, он очень динамичный и вполне-вполне здоровый. Я не знаю, как Катерина считает, но с моей точки зрения это обстоит именно таким образом, и это будет драйвер роста, не всякого сомнения. И, в общем, как бы у нас очень хорошие стартовые позиции, я считаю, что касается новой власти. Вот, Конечно, надо вырабатывать программу наших действий, и у нас, я считаю, достаточно умов, и та команда, которая сегодня работает вместе со Светланой, Олесь, это подтвердит, мне очень интересно с ними общаться, я считаю, что у нас ну, принципиальное взаимопонимание в том, что надо делать другой, другой вопрос, что да, к завтрашнему не надо готовиться, потому что так или иначе, ну пусть еще года Лукашенко, я вообще года им не даю, я не вижу на самом деле причин, по которым он так долго может задержаться, вот. но всякое может быть, но тем не менее, да, нам надо готовиться к тому, чтобы вот эту, этот сложнейший период нашей, нашей трансформации, трансформации, Политической, экономической, социально-экономической системы мы, мы могли пройти достойно. И еще я хочу, я хочу сказать, ну я достаточно хорошо Лукашенко знаю, я бы не стал бы преувеличивать его значимость в том, что вот он так все-таки смог провести корабль через бурное море вот этих 26 лет. В... Он, вне всякого сомнения, наломал бы гораздо больше труб, если бы не очень высокий потенциал управленцев, белорусских управленцев, я их тоже хорошо знаю, и командиров производства, в том числе руководителей предприятий, потому что они очень многие его замашки, там, авторитарные, диктаторские, левацкие, какие угодно. Они просто нивелировали, соглашаясь, кивая головой, а делая на самом деле то, что считали нужным. И, ну и, конечно, плюс квалифицированный рабочий класс, рабочая сила. Мы тоже праве иметь ее в виду, праве гордиться и праве считать ее ресурсом, которые нам дадут возможность для динамичного развития. В будущем, после перемен. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, пожалуйста, Катерина, да, поделитесь вашими впечатлениями. Да, спасибо большое. У меня масса впечатлений. У меня тут прям вот на целую страницу записано, о чем я должна сейчас вам сказать. На самом деле, очень интересно обсуждать и видеть взгляд со стороны. Это так, иногда во-первых... Ну, позволяет что-то и новое узнать и, или, наоборот, укрепиться в своих убеждениях, да, и, собственно, вот я вижу, что я, например, не донесла до вас, почему нужно реформировать социальную систему Беларуси, она действительно очень хорошая, мы добились действительно очень классных результатов, но... Во-первых, они во многом были благодаря российской поддержке, и, в общем, абсолютно правильное было замечание, как бы, с чего эта Россия, собственно, нас поддерживает. В общем, Беларусь – это далеко не страна Африки, и я думаю, что, ну, скажем так… так почему? Я... На, нас, на нас все хотят напасть же, а это Беларусь да, как да. раз рядом, поэтому будет бензина еще много. Это я Александру хотел сказать. Просто Будем все. завозить… Сколько хочешь, я прошу прощения. Да. Я вам скажу больше, я думаю, что если взять 50% людей с низкими доходами в России и в Беларуси, белорусские 50% нижних будут жить лучше наверняка, то есть это то, о чем мы говорили про распределение, да? потому что среднее это не все. Вот. Но проблема в том, что, во-первых, Россия нам перестает даже при текущем руководстве Россия перестает нас финансировать в таком масштабе, в котором это было раньше. В том числе там через цены на нефть и газ. Сегодня, ну, в прошлом году, вот Олесь Первым посчитал, что там, по газу мы на самом деле платили выше рынка в среднем за год, и это Беларусь субсидировала Россию. Да, там, ну, в других аспектах, пока Россия субсидирует, финансирует, и так далее. Но тем не менее, реформы нужны еще и потому, что. Запросы появились новые, население стареет, госпредприятия не могут выполнять свою функцию, вот эту функцию работодателя последней инстанции, поэтому, вот, как Павел абсолютно правильно сказал, что нам необходимы эти автоматические стабилизаторы, чтобы не думать каждый раз, ой, а что же нам делать, чтобы у нас тут не было социального кризиса при экономическом. Ну и вы видите, что все дискуссии, о чем не говорит в Беларуси, все сходится к дискуссии о госпредприятиях. А, да, они действительно совсем не такие, как советские госпредприятия, они гораздо эффективнее, они работают на конкурентных рынках. Да, пусть у нас есть какой-то преференциальный доступ к российскому рынку, но тем не менее он все равно конкурент. Да. Они платят рыночные цены за труд, например, тот же, к рынкам капитала там все немного сложнее, но тем не менее они, в общем-то, работают в условиях уже очень сильно приближенных к рыночным, они достаточно э, свободны в принятии решений по сравнению с советскими. Да, поэтому это вовсе не та ситуация, которая была в 90-х. Более того, я вот тоже не соглашусь в том, что как бы все разговоры о реструктуризации сводятся к приватизации. В общем, мы видим там огромное количество вещей, которые можно было бы сделать для увеличения эффективности госпредприятий без приватизации. С приватизацией торопиться нам на данный момент нет никакого смысла. А вот, то есть лучше сейчас сделать эти предприятия более эффективными через, там, по возможности, да, те, которые можно сделать, и через 3 четыре года или пять а, приватизировать их или не приватизировать, да, потому что решим а с гораздо более выгодными. Условиями. По поводу занятости. Я просто вот просто сейчас открыла файл, посчитала. С, 9, с 2012 по 2019 год занятость на госпредприятиях уменьшилась на 400 тысяч 440 тысяч человек. Это где-то 10% занятости белорусов потеряно, да. При этом частный сектор нарастил почти 200 тысяч человек, основные пошли, либо там было небольшое увеличение бюджетного сектора, и остальные вышли на пенсию, да? то есть население стареет. Поэтому частный сектор, в общем-то, достаточно динамичен для того, чтобы, вот опять же, на фоне старения населения поглощать вот эту небольшую медленную реформу госпредприятий, которая, опять же, идет даже при этом правительстве. Почему она идет? Потому что в бюджете нет денег поддерживать неэффективные госпредприятия, и поэтому их бюджетные ограничения, они ужесточаются постепенно. Не было какого-то решительного одного шага, это все происходит, в общем-то, достаточно плавно, там, в каком-то году им. Отменили показатели там, по выпуску и экспорту, например, стали больше ориентироваться на эффективность. Да, это все как бы плавает туда-сюда, потому что в этом году мы, там, наоборот, вернее в прошлом, там, закрыли глаза на эффективность и сказали, давайте выпуск ⁇ это самое главное. Вот. Но, как бы, тем не менее, какие-то ну, подвижки в эффективности госпредприятий, они идут. Ну и в конце про отношения с Россией просто хочу сказать, что у нас, по-моему, ни одна политическая сила не говорит о том, что мы хотим разорвать экономические отношения с Россией. Наоборот, все хотят их развивать и поддерживать. Вот. И тут, в общем-то, надеемся на добрую волю и российской стороны, даже в том случае, если перемены все же произойдут. А вот как раз, например, сегодняшнее предложение Евросоюза о объявлении без виза для белорусов, меня, честно говоря, немного взволновало, потому что ну, волны миграции, скажем так, не очень хотелось бы увидеть. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Катерина. Ну что, коллеги, мне кажется, что у нас был такой интересный разговор. Собственно, я уже об этом сказал. Цель нашего нашей сегодняшней встречи была скорее определить вопросы, да, которые актуальны по которым действительно стоит работать, потому что работа, ну, мне кажется, для белорусов предстоит большая. Вот. И смотрите, уже даже есть какие-то такие консенсусные вещи, которые я услышал, например, что государственный сектор в Беларуси не надо приватизировать, что нравится сломя голову, как это было, допустим, в России в начале 90-х, хотя у нас были свои особенности там, и в том числе политические. Но это ладно, но вопрос все-таки о Беларуси, что, в общем, спешить особо не надо. Второе, мне кажется, что любопытно, это вот действительно создание каких-то институтов, которые бы мобильно и вот так, ну, автоматически, я не знаю, нас насчет автоматизма, но которые бы, что называется, оперативно реагировали на изменения социальной ситуации. Здесь, видимо, речь должна идти и, допустим, о, о помощи безработным, потому что все равно при, я думаю, любой реформе Беларуси, даже без там, быстрой приватизации госпредприятий, все равно на рынке труда ситуация будет меняться, очевидно, да, потому что появятся какие-то люди. Их куда-то надо перемещать там и так далее. Это вот здесь с точки зрения вообще работ, работы службы занятости, я не знаю, как в Беларуси называется, это у нас называется служба занятости в России. Вот здесь, видимо, есть какие-то вопросы, ресурсы. Вот. Но пенсионка это само собой, это я даже не хочу об этом отдельно говорить, потому что это большая это очень большая тема, и она, кстати, проблемная во всем мире. Мы, мы к сожалению, сейчас, единственное, я хочу сказать, мы не можем в мире сейчас найти какую-то модель пенсионной системы, которая бы, например, нас в России, ну, видимо, и в Беларуси, устроила. Вы понимаете? То есть весь мир ищет какие-то какие варианты. Потому что с той же накопительной частью, извините, Каламбур накопилось колоссальное количество вопросов, дело не только в фондовом рынке страны. Да, а дело вообще в мировых фондовых рынках, вообще в мировых финансовых институтах, которые, как мне кажется, ну здесь Руслан Семенович лучше знает, которые переживают такой структурный кризис вообще вот эти все финансовые институты. И, видимо, так сказать, новая волна развития экономики, она это довольно сильно поменяет. Видимо, экономика будет больше настроена на какие-то другие... Институты развития, чем только на вот чисто финансовые, на чем в предыдущие годы, в общем, допустим, американская экономика сильно очень развивалась за счет вот этих финансовых институтов, которые там были изобретены. Видимо, эта ситуация уходит, но пенсионная система – да, пенсионная система – это большая проблема. И вот последнее, что я скажу, коллеги, значит, мы с вами… Я бы сказал, определили сами себе какую-то повестку дня с вашего согласия, да? как, что нам дальше надо делать, что нам дальше надо работать. И мы вот с Олесем Олегновичем, я думаю, по, посидим, обсудим, как мы дальше организуем нашу работу, потому что социалка, это, мне кажется, очень важно. Ну, она, а видите, в, широко, в широком смысле этого слова «социалка» Потому что то, та же судьба крупных предприятий – это не только социальный вопрос. Это, конечно, вопрос, как было правильно сказано, и повышение эффективности. Вот. Это вопрос, конечно, конкуренции, выход на какие-то мировые рынки. Ведь Беларусь, по-моему, не является членом ВТО. Я не знаю, хорошо это или плохо. Трудно сказать. Вот. Поэтому есть о, чем, есть о чем поговорить. И мы с вами обязательно свяжемся. Я думаю, организуем нашу работу и что-то в результате будем обязательно выдавать. А так наши семинары, мне кажется, имеет смысл, ну мы пообсуждаем, имеет смысл продолжить. Через месяц мы подумаем, какая тема важная. И вот ровно так же параллельно с работой по социальной проблематике будем продолжать. И я еще раз хочу поблагодарить пресс-клуб Беларусь. Вот Антона еще раз подчеркнуть, что мы солидарны с коллегами Антона, которые, к сожалению, сидят в СИЗО, там, в тюрьмах. Мы знаем эту ситуацию и, в общем, желаем, чтобы все-таки она как-то решилась, чтобы люди вышли на свободу. И, в общем, мы солидарны с Беларусью и мы вместе хотим, видимо, добиться нашего общего демократического будущего. Да? Ладно, коллеги, спасибо Ежень. вам большое и до встречи. Да, до да, Руслана. можно? Одну? Я хочу одну реплику. пусть ну, буквально. Как ну, буквально. Катерина сказала шокирующую новость сказала, что, что отменяются визы Европейским Союзом. А. И, ну, это, я... и это, конечно, потрясающая опасность, потому что я все обшиваю о бане, свои данные хочу привести быстренько. Девяностый год, ВВП на душу Беларуси – 2125, Польша – 1731, 2019 год, Беларусь 6600, Польша 15700. Поэтому очень большие перспективы. Мама, не говорю, могут быть потоки миграционные. Ну, мы видим это на примере Украины, кстати говоря. У нас Молдова, у нас есть страны, которые пользуются безвизовым режимом. И мы видим, что происходит. Между прочим, даже среди членов Евросоюза, уж скажу, вот Болгария с момента вступления в Евросоюз потеряла треть населения. Не только из-за чистой демографии, что там естественный убыль, но просто очень многие уехали. Да, это вызов. Без виз для Беларуси это, конечно, вызов прежде всего для Беларуси. Это важно, это факт. Хорошо, коллеги, это мы отдельно обсудим. Это интересная тема. Спасибо. Давайте и до встречи. Спасибо, коллеги. Спасибо. Пока. Спасибо. Всем спасибо от пресс-клуба, только хочу сказать, да, спасибо, Евгений Шлемович, за то, что вы вспомнили про наших задержанных коллег, это первое, а второе, для тех, кто смотрит это видео на ютубе, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, у нас, будут еще, у нас будет еще много интересных видео и интересных обсуждений. Все, спасибо, спасибо. до свидания. Спасибо вам, до свидания. До свидания.